Здравствуйте, меня зовут Алексей. Хочу вам рассказать, как делается экономия топлива с помощью водородной установки по «Стар Индастриц» или как он там называется. Значит, с помощью нехитро замаскированных баков в помещений типа касса установлены интересные баки. Находится дизельное топливо. На случай повторного испытания баки пронумерованы для равномерных результатов. В них заправлено равное количество топлива, которое требовалось сэкономить Перекачка в емкость происходила с помощью вот такого вот холодильного компрессора. Действие не хитрое. Подключается компрессор к баку. Нагнетается давлением. Открываю номерные краники по магистрали топливной. Все это дело попадает непосредственно в генератор. Для наглядности берем больше давления. Этого будет достаточно для демонстрации. И... на выходе из кабинета уходит полотку к генератору.